привет итак гимнастика Санарова отныне будет по пятницам и воскресеньям и для этого есть причины вот о них я вам сегодня и расскажу почему так ну, во первых потому что мы немножко расслабились и я в том числе и забыли зачем гимнастика вообще нужна и как она действует ну во первых гимнастика делается ежедневно каждое утро гимнастика делается для того чтобы в любом возрасте когда тебе 20, 30, 50, 60, 90, 100 Иметь возможность двигаться Не на колясочке или не с колясочкой перед собой А идти пружинистой походкой Радоваться жизни и радовать других людей А не переменять их своими проблемами Как это делают большинство стариков И мы это знаем, да? Которые двигаться уже не могут И за ними надо ухаживать себе, я сегодня и в 90 лет. Я сегодня, который делает гимнастику ежедневно, и я сегодня, который думает, сегодня, наверное, я не пойду на гимнастику. На следующий день думает, вчера не был, может и сегодня не надо идти, я себя нормально чувствую, да? И так, неделю, месяц, год, три года. И вот 90 лет. Какой из них будет двигаться нормально, а какой будет колясочкой мы это все знаем ответ вам известен вопрос риторический поэтому раз мы это понимаем, то надо что делать? не расслабляться а мы расслабились и чтобы мы в 90 лет двигались так же нормально, как и в 20-30 гимнастика должна быть ежедневной Почему? Гимнастика Санарова очень грамотно сделана, поскольку это делал заслуженный тренер по культуре тела, кроме того, он потомственный костоправ. Он знает, что и когда нужно делать. Он задействовал все мышцы для того, чтобы мы их все каждый день тренировали. Это первое. И второе. Гимнастик есть на свете много, мы знаем. И они все грамотные, в принципе. Но. Есть, которые занимают, там, допустим, йога, пилатес и другие тоже замечательные методики Которые занимают полчаса, час, два Гимнастика фонарва занимает 15 минут И повторяю, задействует все необходимые мышцы Поэтому полтора или два часа я, может быть, каждый день и не найду А 15 минут я найду каждый день Поэтому делаем ее каждый день вот, а в чем мы расслабились? Я стал ее делать три дня в неделю, вторник, пятница и воскресенье, и люди стали приходить эти три дня и делать гимнастику. А остальные дни посчитали, что можно сделать и перед их. Так вот, чтобы они не расслаблялись, мы будем делать как и вначале. Только два дня. Два дня достаточно, чтобы приобрести навыки, а для того, чтобы научиться, надо делать потом каждый день самостоятельно вот два дня повторяю для обучения достаточно если недостаточно приходите на следующей неделю еще два дня делайте потом повторяйте ежедневно сами тогда вы выучите это а поскольку я делал три дня то люди приходят только на гимнастику и запоминать не надо зачем я и так делаю через день но в этом принципе плохого ничего нет, плохое начинается тогда, когда мы расслабляемся, когда я не прихожу и люди тоже перестают приходить. Тогда для кого, спрашивается, вы делаете эту гимнастику для меня, я буду двигаться в 90 лет, так как я двигаюсь благодаря тому, что я каждый день ее делаю, а вы? Вот мне хочется, чтобы вы тоже двигались в 90 лет так же, как и сейчас, поэтому выучивайте и делайте самостоятельно ежедневно. И тогда это даст вам результат, вот почему. Мы оставили гимнастику на эти только два дня. Пятницу и воскресенье. Сейчас летом мы делаем в 8 утра. Когда дети пойдут в школу, будем делать в 9.15, как и раньше. Чтобы успевали все, те, кто отводит детей в школу. И так и будем продолжать. После гимнастики у нас совместные завтраки, вы тоже знаете. Так что добро пожаловать, осваивайте и двигайтесь. В свое удовольствие будьте здоровы. Ждем вас на Плая Дель Кура в пятницу и воскресенье в 8 утра.